Чтобы нам подойти к следующему направлению философскому, вспомним для начала второй закон мироздания или бытия, все ищет друг друга. Дело в том, что когда есть что-то проявилось и что-то наполнилось, оно сразу же закрывается брамой. Вот так вот, проявившись, мы заполняем свой так, так, так называемый домик и, и закрываемся в рамы. Вроде бы все живем вместе в одном времени, в одном пространстве, но каждый в своем домике, каждый в своем мездышке. Состоявшееся дерево, оно не общается, оно само по себе растет. Да, все мы подчинены, особенно флоры, флоры, фауны Земли. Она подчинена инстинктам Земли, инстинкт Земли. Напомним, вспомним, что это как раз и есть душа Земли. Все подчинено инстинктам Земли. Люди, наши тела, в которых мы находимся, они тоже подчинены. Но все в отдельности, которые мы состоялись, мы закрываемся. Коль наш домик полон, мы закрываемся брамы И смотрим как бы с окошка друг на друга. Все мы находимся, а как же мы общаемся? Вот как раз и общаемся мы душой, душами. То есть человек с человеком в постоянном поиске, и вот здесь как раз и вступает в работу время. Время, оно нас сближает, или наоборот, оно нас эм, расталкивает, делает наш путь поиска очень долгим, очень длительным, который хватает нам на всю жизнь, или наоборот очень кратким временем. Все ищут друг друга в обязательном порядке для того, чтобы что-то совершилось. Для этого есть тот, кто ищет, и для этого есть тот, кого ищут. Они друг друга ищут. Ну, если грубо говорить, вот допустим, Палач всегда ищет свою жертву, но жертва всегда ждет своего палача. И на это уходит целая жизнь, лишь бы для того, чтобы им встретиться. Мы ищем какие-то пути открытия, и долгий порой путь проходим для того, чтобы открылось какое-то озарение, открылось какое-то свершение. И эти события, они еще вместе с нами рождаются. Вот родился человек, и уже родилось то событие, которое он когда-то откроет. Так вот, до этого события человек идет свой длительный путь. Столько, сколько ему предназначило время. Время и есть как раз. Вот то растягивание э, как раз пространства, в котором мы путешествуем. Вот то осчитывание секунд, минут, часов, годы. Происходит это и в космосе, и в мироздании. Солнце, небесное светило, живые планеты, они общаются друг с другом тоже. У каждого из них есть своя душа. И они связаны друг с другом через свои души. Здесь хорошо прослеживается закон, который первый заметил, это Козырев. Сколько небесное светило получает энергии, столько же оно и отдает. То есть небесное светило, это есть и трансформаторы, это есть и генераторы в одном теле. Таким порядком вот здесь рождается время, но кто же его все-таки рождает? Да, рождаем его мы. Мы в прошлых в прошлых временах. Как мы, пройдя этот путь, мы тоже захлопаемся, но когда только проявляемся, мы тоже становимся. Информацией закрытой формы и ждем только лишь пока мы живые, а живое, живая природа ⁇ это та же природа, которая общается и действует. И, и может преобразовывать не только время, а энергию в первую очередь, и преобразовывать может материю. Так вот, интересное, на чем я хотел сосредоточить внимание, ведь человек создан по образу и подобию, и это мы всегда помним, в какое бы время мы не пришли. Всегда надо помнить о том, что мы по образу и подобию Бога. Так как мир двойственный, дуалистичный, то... И человек ведь создает время не только вперед идущее, то есть будущее, но и прошлое. Человек тоже ведь создает. А время в настоящем отыграло и ушло в вечность. То есть превратилось в закрытую информацию, которая имеет только форму. А что внутри там? Для этого надо дождаться своего времени, чтобы ее кто-то оживил, эта информация. Так вот, человек в каждом проявленном времени всегда создает не только будущее, а и прошлое. Мы прошлое можем туда переместиться, и сам процесс, как мы можем побывать в прошлом или в будущем, я об этом буду рассказывать, сам процесс, но никому не советую самостоятельно этим пользоваться. Дело в том, что слишком большой багаж нужен, а багаж он не насильно изученным какими-то либо правилами или цифрами, или знаками. А багаж всегда приходит со временем. И багаж всегда приходит через труд. Очень большой труд. Кратенько скажу, труд – это участие не только участие в физических действиях или в обстоятельствах, а труд – это ремесло плюс любовь. Только этим, а это может это называется трудом. И вот человек, прежде всего, он пришел со своим предназначением, как он его выполнит, хорошо или плохо, от этого зависит, он создан будущее, грядущее или наоборот прошлое. Он прошлое мы тоже создаем. Мы создаем и прошлое, и будущее в настоящем времени. А путешествуя во времени, мы можем побывать только там, где мы уже были. Поэтому можно путешествовать и в прошлое, и в будущее. Дело в том, что и прошлое, и будущее, оно всегда есть, и всегда вместе на человека. Помимо того, что он создает снова прошлое или снова будущее, он создает ту живительную фундаментальность, ту живую среду, в которую он потом придет. Рассуждая круг сансары, мы сегодня находимся в завершающей, в завершающей стадии, в завершающем круге испытаний, предназначений в которую мы снова попадаем или в первый круг испытаний, или за, за нами идущий круг испытаний, или за время. Но там свои предназначения. Земля выполняет свое предназначение, Солнце выполняет свое, галактики свое предназначение. Там интереснейшие полеты. Теперь о том, что мир дуалистичный, потому мы и рассматриваем, зло, оно не есть зло, это есть нормальный процесс, это есть природное явление, так как мы помним, что все стремится к покою, всякая проявленная энергия, она пытается успокоиться. То есть, если ее не поддерживает разум, поддерживает сила именно то, что не дает состояться всему и сразу, то все, сами все несет покое, но как раз разум и раздвигает и материю, и пространство, и время, создает это. Теперь интересные основные инструменты, чем пользуется душа обогащая медленная я или духа, она, у нее есть вспомогательные инструменты, помимо того, что у человека есть э, пять чувств, пять органов чувств, есть эмоции, а еще и есть вспомогательные такие инструменты, которые называются совесть. Это не просто вымысел, это не просто какая-то прихоть, вот придумали слово и все, нет, это есть очень интересный, детский, очень сильный, вспомогательный инструмент для души. А еще, чтобы нам кратенько, мы могли ориентироваться, что такое совесть, сразу же мы скажем, что противоположность совести, это есть капитал, и сразу тогда все, становится на свои места, и мы понимаем, что такое совесть. И второй инструмент, это очень тоже сильный, это нравственность. Ну, будем говорить, противоположная сторона нравственных, это неудержимая воля и неконтролируемые эмоции. Вот это безнравственность. А воля, которую управляем мы, которую мы контролируем, которую мы воспитываем, это как раз и есть высоконравственность. В дальнейшем мы с этим будем с вами разговор вести, кого-то заинтересует и даже останавливаться будем более подробно. Вот, вот этими инструментами душа постоянно обеспечивает жизнедеятельность, кому сколько дано, и обеспечивает именно путь, который мы обязаны пройти. То есть, кратко говоря, обстоятельства, которые мы должны выполнить. И обеспечивая это, душа только обеспечивает, а мы принимаем решение. Как это сделать? Хорошо или плохо? бегло или лишь, лишь бы так рукава спустя и прочее, вот это как раз и создает тот трехушиевый импульс, который будет направлен или вперед в идущее время за горизонт времени, или назад в идущее время, там тоже надо создавать. Тоже, чтобы мы туда перешли после реинкарнации в то пространство, в ту живительную среду.